...к разработке совместных мер для обеспечения равных условий конкуренции на всем пространстве объединения. ...нашему ...более эффективную кооперацию по освоению космоса.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 Are not so weird in the irrational world of alternative health. In fact, they're commonplace. Is Elises' theory of DNA from Atlantis any more irrational than the Ayurvedic notion of chakras? But the more you dilute an active ingredient, the more effective it becomes. Both depend on faith.